Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Дрожжевое тесто, которое получается даже у тех, кто с ним на вы. Булочки и выпечка по этому рецепту божественны. С этим тестом не излишних хлопот, ни длительных растоек. Мягкое как пух, воздушное как облако. Нежное и вкусное. Оно станет вашим фаворитом на долгое время. А теперь к делу. Для рецепта нам нужно 2 яйца и 1 белок. Желток оставим для смазки. В яйца добавляем сахар, хорошо перемешиваем. Следом теплое молоко, растопленное сливочное масло, не горячее, и щепотку соли. Засыпаем сухие, быстродействующие дрожжи. Все тщательно перемешиваем и вводим частями просеянную муку. Замешиваем не очень густое вязкое тесто. Вот такое оно должно получиться. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на расстойку примерно на час за это время тесто прекрасно подошло теперь можно с ним работать присыпаем рабочую поверхность мукой выкладываем тесто и обминаем его минут 5 чтобы окончательно вымесить тесто нам еще понадобится 50 грамм муки тесто получилось мягкое нежное немного липкое, но так и должно быть А дальше раскатываем его в нетонкий пласт. Смазываем растопленным сливочным маслом и посыпаем сахаром. Заворачиваем пласт теста в рулет. А теперь режем его на 8 равных частей. Нужную форму смазываем маслом и выкладываем булочки в круговую. Накрываем форму и оставляем на 30 минут. Подошедшие булочки покрываем желтком и отправляем запекаться на 25-30 минут при температуре 180 градусов. А пока приготовим заливку. Сметану соединим с сахаром. Готовые булочки заливаем сметанной заливкой и отправляем томиться в выключенную, но еще горячую духовку минут на 10.